у вас есть заработок и вы им как бы довольны да Ну вот у вас там 50 процентов 60 процентов вы им довольны или неважно недовольны. и э, вот к этому заработку если прибавить еще вот чтобы до 75 до 80 у вас был э, ваше довольство деньгами это сколько вот эта разница это сколько денег вам нужно заработать себе считайте Написать обязательно. Если вы сейчас все это в голове делаете, можете закрывать вебинары идти заниматься своими. Все, толку не будет. Надо что-то делать, тогда будет какой-то толк. Теперь пишем в чате, сколько это процентов то есть сколько желаемая сумма процентов от той, которую вы зарабатываете. Голову включаем, калькулятор, если нужно. То есть, у вас было, например, 50 процентов, а вам надо 80%. То есть это 30%. Вам нужно дополнительно, чтобы вы были довольны, правильно? Вы посмотрели на эту сумму и прям обрадовались. Или у вас там сумма получилась какая-то другая. Сколько это процентов? Сколько процентов денег у вас получается в прибавку? Я почему спрашиваю? Смотрите, человек зарабатывает, например, 20 тысяч рублей. И денег ему катастрофически не хватает. А сколько ему нужно для счастья? Ему Для счастья ну 20 тысяч рублей это примерно ну, ну к примеру это там 30 процентов он хочет 80 то есть надо прибавить еще 50 процентов к этой сумме а он хочет 10 миллионов и у него получается тогда сотни процентов понимаете да то есть этот человек немножко неадекватный и сейчас ему нужно посчитать какие ему усилия нужно сделать для того чтобы прийти к этим деньгам Скорее всего, вы не готовы к этим усилиям, потому что у вас денег столько, сколько вы готовы пропустить через себя. Запишите, пожалуйста. Я надеюсь, у всех у вас есть ручка. Ну, 30-40% это нормально, молодец, да, Лера? А Лариса пишет 25%. Это нормально, это хорошо. То есть это реальные деньги, которые вы реально можете заработать. Если у вас там сотни, сотни процентов, то это, ну, это нереально для вас. Как вы это, с помощью чего вы это заработаете? Возьмите ручку, запишите, что у вас денег сейчас столько, сколько вы готовы пропустить через свою жизнь. Больше вы не готовы. И вам нужно изменить что-то в себе, в своей жизни, чтобы вы смогли вот эти там 20-30% пропустить через свою жизнь.